Продолжаем нашу подборку интересных фактов и деталей по персонажам из мира Ведьмак. В прошлых роликах были уже интересные детали по Сиане, Детлофу, а также демону Гюнтера Диму. Ссылки на ролики будут в описании. Но ну а в этом видео продолжим говорить персонажей с дополнением Кровь и Вино. И на этот раз видео будет, по пожалуй, одному из самых сильных существ, которых когда-либо встречал Ведьмак – древнему вампиру Скрытому, который по сути является хозяином всех земель в Тусенте. Но ну а прежде чем мы перейдем к подборке интересных деталей о Скрытом, Пару слов об этом персонаже. Стоит сразу отметить, что скрытые это не имя персонажа, потому что в течение всего сюжета Регес несколько раз упоминает о том, что в мире Неверленд существует несколько «Скрытых». То есть скрытые – это каста древних вампиров, у каждого из которых есть своя изюминка. Изюминка этого вампира – любовь к тишине и затворничеству. Поэтому в его пещере не шуршат даже мыши. В итоге скрыт это древний высший вампир, которому должны подчиняться все другие вампиры, живущие на его территории. Поэтому, когда Регис видит своего босса, он подставляет свою руку на тот случай, если тот хочет пить. Появился он в людском мире где-то полторы тысячи лет назад, во время сопряжения сфер. По характеру не обладает сочувствием и не ценит человеческих жизней, потому что людям все равно суждено умереть. Забавное описание скрытого, которое даётся бестиарии. В пещерах под Тусентом древний вампир терпеливо ждет очередного сопряжения сфер. Собратья называют его скрытым, а смертный даже не подозревают его существование. Скрытый не жаждет ни власти, ни богатства, ни даже крови. Единственное, что он желает – это вернуться в свой мир. Откуда его изгнали? Изгнали? Ошибка перевода или за какие-то провинности еще более могущественные хозяева отправили его хранить ворота по ту сторону входа. То есть, к нашему сожалению, есть еще более могущественные вампиры, чем древние вампиры. Получается, пока там есть низшие вампиры, например, Катаканы, есть вампиры переходной стадии, например, Бруксы, есть высшие вампиры, например, и регис, есть древние вампиры, например, Скрытый, еще более могущественные существа, о которых нам вообще лучше не знать. Справедливости ради стоит отметить, что скрытые Детлов – это вампиры, придуманные в CD Project Red, ну кроме Региса, конечно же. Поэтому все это относится к игровой серии Ведьмак. Ну а мы переходим к интересным деталям о скрытом. И первая интересная деталь касается отметок о его землях по всему Тусенту. Когда скрытый становится раскрытым, у черного входа в его пещеру можно найти два рисунка, на которых нарисованы что-то типа Химер, а именно козла с крыльями. Похожие рисунки можно обнаружить по всему Винному краю. Кроме того, такой же рисунок можно найти на амулете, который висит на шее древнего вампира. Этим же знаком обозначен вход в пещеру, который расположен на камне. Возможно, это знак его клана. Этим знаком обозначены все земли, над которыми он властвует. И где все остальные вампиры должны подчиняться только ему. Что они, собственно, и делают. Следующая интересная деталь касается внешнего вида скрытого. Когда ведьмак впервые ее встречает, выглядит он действительно плохо, как измученный человек, у которого кожа до кости. Скрытый не может принять полного облика человека, как, например, тот же вампир Детлов, Поэтому ведьмак встречает его в первом боевом облике, то есть тоже вытянутое лицо и те же когти. Однако у высших вампиров есть несколько форм. Как выглядит Детлов в форме нетопоря мы все знаем. Но как выглядит Скрытый можно увидеть на рисунке в его пещере. На этом рисунке видны большие перепончатые крылья, сланцы и кинжал. В общем, такой вот домашний видок. Также имеются разные концепт арты Скрытого. В первых двух вариантов он не имел своего амулета. В итоге финальный вариант стал тот, что посередине. Сам же образ вампира очень сильно напоминает Граф Орлока и старого немецкого ужастика под названием Носферату. Возможно, в России Граф Орлок не самый известный персонаж, но к нему есть огромное количество разных отсылок. Например, в том же Red Dead Redemption 2 или даже в мультике про губку Боба. В общем, персонаж популярный, и по нему сделано множество образов, один из которых скрытый из дополнения «Кровь и вино». Следующая интересная деталь касается брони вампира. Думаю, многие уже знают, что набор доспехов Хэнгайт раньше принадлежал этому древнему вампиру, хотя бы потому, что в Гвинти скрытые одеты именно в эти доспехи. Да и на картинке меча явно видна нечеловеческая рука. С доспехом также есть еще один забавный факт. Все дело в том, что он почти полностью копирует другой доспех под названием «Тесхамутна» который мы получаем по квесту Отзвук, где нам нужно добыть слюну особого редкого пятнистого вихта. Доспехи отличаются только цветом, и в игре даже есть баг, где элемент одного доспеха может успешно заменить другой. То есть можно надеть несколько частей того доспеха и несколько из другого комплекта, и все равно вы получите бонусы. Еще одна интересная деталь, связанная с доспехом Хэнгайт, это его внешний вид. Сама моделька очень похожа на доспех, который носил Дракула в фильме за 1992 год. Ну как похоже, практически точная копия. Кроме того, эта броня практически один в один напоминает броню вампиров рыцарей крови из мира Вархаммер. То есть все как обычно, все новое это хорошо забытое старое. Также много споров вызывает вопрос, кто сильнее Гюнтер Дим или Скрытый. Поэтому не упомянуть об этом не могу. Но и опять же, тут можно только предполагать. Все, что делает Один в игре, это заключение договоров и впоследствии собирание душ. Как и любому классическому демону, который заключает договоры, Гюнтеру нужно собрать определенное количество душ, чтобы достичь своих целей. По крайней мере, это классическая идея всех демонов, исполняющих желание. Поэтому простое убийство ему просто неинтересно и невыгодно. Скорее всего, Один предложил бы сделку скрытому, чтобы тот смог вернуться домой. И если бы тот согласился на условия, то в конечном итоге Один бы пришел за его душой если таковая вообще имеется, а если нет, то и встречаться бы они не стали. И раз уж речь пошла о сделках и приложениях, то в пещере Геральт может попытаться предложить Скрытому свои услуги. Тот усмехается, не считая, что Ведьмак может что-то ему предложить. Однако именно Цири, с которой знаком Ведьмак, могла бы перенести Скрытого обратно в его мир, и ему бы не пришлось ждать 100, 200, 300 лет. Но такой вариант, к сожалению, не обыграли. Опять же к разговору о Гентереадиме. Скрытому все-таки интересные разные предложения, и он очень хочет вернуться домой, поэтому душа вампира принадлежала бы у Диму. Еще один интересный вопрос, который часто задают игроки: что будет, если выпить черную кровь перед тем, как пойти к древнему вампиру? На самом деле ничего не будет. Вампир просто выпьет кровь и даже не подавится. То же самое будет и с Детлоффом, никакого результата. Хотя по тому же мультику, где Геральт приходит к коряне, он также выпивает черную кровь после которой не плохие, и это оставит точку в этой битве. Так что, скорее всего, разработчики просто не стали заморачиваться над этим, и черный кровь хорошо влияет как на обычных вампиров, так и на высших. Следующая деталь о Скрытом уже более проработана разработчиками. У Ведьмака есть несколько вариантов закончить дополнение. Самый худший – это идти к Скрытому, и тогда обе сестры умрут. Однако перед самым скрытым можно передумать и пойти к Сиане в страну тысячи сказок. При этом ключик от пещеры скрытого все равно остается у ведьмака. Но если туда пойти без региса, то в центре комнаты скрытый полностью выпьет кровь ведьмака, и на этом игра закончится. Следующая интересная деталь касается племени скрытого. Скрытый относится к племени гарашем, логотип которой можно найти в пещере с самим скрытым. Логотип представляет собой разрисованную руку. И к этому самому племени также относятся Детлов, Реги, Сориана и Королева Крови из Зимы, И несколько других высших вампиров. Как я уже говорил ранее, в Бестиаре есть одна неожиданная фраза о Скрытом. О том, что он мог быть изгнан из своего мира, а не стал простой жертвой сопряжения сфер. Если внимательно посмотреть на его меч, то можно увидеть, что скрыто участвовал в больших боях в своем мире. И по статусу, скорее всего, был полководцем, которого изгнали. Может, проиграл важную битву и за его косяк сослали охранять вход. Или выступал не против тех людей. Но тем не менее, вампир все еще надеется, что ему откроют ворота домой. Хотя, по словам Региса, произойдет это вряд ли, и тут он заперт навечно. На этом с деталями о скрытом все. Но это далеко не последний ролик по Ведьмаку. Поэтому подписывайтесь на канал. Спасибо за вашу поддержку. А ваши лайки и комментарии максимально ускорят следующий выпуск.